Итак, народ, всем привет! Новое видео на канале Ultimate Team. Собрал я карточку Потом Серж Гнабри. Будет небольшой обзор на эту карточку. Отдал я за нее 83-ю сборку. Нужен 85-й игрок еще и игрок из Бундеслиги любой. Получаемый взамен 87-го Сержа Гнабри. Если накинуть ему Охотника, я думаю, это будет очень хорошая карточка, потому что удар 86, скорость 85, дриблинг 87. Довольно неплохие показатели у данного игрока имеются. Очень жаль, что ему не обновили геймфейс. Хотелось бы поиграть за него с вот этой прической большой, кучеряшками. Но имеем то, что имеем. Надеюсь, он не подведет и будет довольно неплохим игроком. Потому что, по крайней мере, на этот фланг у меня есть Диаби. Но вот я решил попробовать именно Сержа Гнабри. Так, откроем мы с вами один пак с 80+, потому что больше рейтинга у меня нету. Я до этого их собирал, мне ничего не выпало с них. Одно говно. Может быть сейчас хотя бы волкаут нам выпадет отсюда, Хотя бы экраны есть. Это Бразилия, это cfd это Боби Фермино, 83. За все наборы мне ни разу не выпала еще какая-нибудь спешл карточка, которая выходила бы в игре. То есть, прошлые карточки мне не падали, вот эти красные, фиолетовые мне ни разу не упали, ни разу желтые карточки мне не упали. Итак, вот такой состав я накинул себе под сборную Германии. Это все игроки, которые у меня есть из сборной Германии. Ну, есть еще Гетца, но я его сюда не вставлял. В нападении Гнабри Адыями, Рафаэль -Лиао, Центральные защитники Рубен Диэш Пепе. Ну, так, в принципе, состав практически из одних немцев. Накинул я на Гнабри Охотника. Кстати, альтернативная позиция у него только ПП, и это довольно не очень. Предлагаю найти первого соперника, а он уже, между прочим, нашелся. Итак, состав первого соперника мы видим на экранах. Проходит он, как я понял, сборную Уэльса. Вместе с Гаву и Вилфредом за на форвардах. Хорошо здесь отыгрывает. Пепе хорош. Боже, как-нибудь можно уже? Неужели что за хуйня произошла? Во-первых, мне интересует. Тут вот посмотрите, Диэш отобрал. Пепе отобрал. Диэш отобрал еще раз. И все равно все... Разы мяч отлетал на его игрока, и что здесь сделал Кевин Трап, я вообще не понимаю. Значит, пойдем мы искать второго соперника, что поделать. Тест Гнобри будет для начала вот в таком режиме, да, не самый лучший для обзоров на игрока, но зато два в одном будет, и свапы пройду, и затестирую, потом еще в дивизионах пройдем пару матчей, затестируем его. Так, смотрим и состав следующего соперника, 32 из 33 сыгранность, это сборная Германии, может потому что там немного геймплей другой, но здесь удар по воротам, хорошо что он промазал, я не знаю кто это бил, вроде бы Томас Мюллер по модельке был, уже 18 минута в матче, а счет до сих пор по нулям, хотя здесь есть Карима Адеями, который отдает на Рафаэля Лиао, Рафаэль сюда закидывает на Гнабри Гнабри на Мюллер, и Мюллер с ударом Отлично, 1-0 Забивает Томас Мюллер А у нас тем временем еще один соперник нашелся Йохан Кройф Кейт Виналду, Мальдини Как я понял он сборную Швейцарии Проходит Вот он сразу Кройф Ну вот это пизда Полнейшая, да ну, само собой, Йохан Кроев сразу же только развел мяч, с центра поля пробежал, забил. Так, ну мы пойдем, найдем очередного соперника, надеюсь, получится выиграть. Так, смотрим на состав соперника, надеюсь, оно загрузится. Биг-биг, это снова сборная Швейцарии, только во главе уже здесь будет Стерлинг, Нунис, Гриллиш и Эрнанас. На пятой плойке, к примеру, Нунис просто лысый. А на четвертой Нуниса не просто нету геймфейса. То есть он волосатый, но без геймфейса. Мюллер, еще один удар, отлично. Все, Томас Мюллер забивает. Это шедевральный гол. Так, этапы, да, выполнили мы за сборную Германии. Получаем мы неужелен этот жетон и набор основ группы G итак пойдем мы в Division Rivals тестировать нашего Сержа Гнабри до сих пор я нахожусь в 7 дивизионе кстати состав забыл показать но в общем Серж Гнабри будет играть справа с Мойзекином и с Рафаэлем Лиао в центре поля у нас Эмраджан, Дибала и Эриксон в защитке Мендик, Кияер, Шлоттербек как тебя зовут, забываю всегда. Правый защитник Нельсон Семеда, вот. И на воротах Альфонсо Ареоля. По ходу игры мы перестраиваемся на схему 4-4-2, где Серж Гнабри будет с Мойзекином играть центральных нападающих. Лиао с Дибалой будут по флангам. Кстати, недавно на канале был еще обзор Кристиана Эрикса, но я договорю, как только состав посмотрим. У него тоже Мойзекин. Ларсон, Канте, Дебрюйне Так это не Ларсон, это Люмберг Вроде бы Канте, Дебрюйне, Стерлин Довольно рабочий состав Роберто Карлос еще В общем, недавно на канале выходил Обзор на Кристиана Эриксона В нем я говорил, то, что игрок непонятный Наверное, для дистанции Будет он хорошим Я в принципе не ошибся Он забивает много Он один из таких лучших бомбардиров моей команды Эриксон Эмраджан Серж Гнабри хорошо видит. Здесь еще раз. На Эриксона. Эриксон пробить отсюда, во удар хороший. 1-0 забивает Кристиан Эриксон. соперник сразу же прожимает паузу, что он хочет этим сделать. И сразу же Ричк видит, мы сделали второй удар поворотом. Кристиан Эриксон оформляет гол. Серж Гнабри. Что Сердж Гнабри может нам сказать? Гнабри ничего не сделал, Рафаэль Ляо отдал голевую передачу. Короче, следующий соперник наш найден. Смотрим мы на его состав. Мой Мойзекин, Бамиян, Кериксон, Ляо, Банасер, Наката, Альмирон, Кияйр, Диеш, Тамори, Маньян. Наш страшно стало таких игроков. Минди очень хорошо отыгрывает. Сериксон выдает на, на Гнабри, Гнабри Гнабри отсюда пробивает Гнабри хорошая с такого угла забивает Серж Гнабри вообще красавчик, вот это его фирменное празднование Мой закин. видит Дебалу а Дебала отсюда может ой рот это че, это че за гол был Рабоной это штрафной, это штрафной но, хотя Мойзекин с мячом пробить не удастся зато можно всегда скатить обратно и здесь дебалкин еще одна штанга и добить дебала хорош 3-0 хорошо дебала гнабри левый пробивает гнабри 4-0 серж гнабри дубль левый в дальнюю 9 оформляет он свой Второй забитый гол. Пока нравится мне эта карточка. Еще одна подача от Кристиана Эрикса Нашла Шлоттербека. Хотя здесь у нас есть Киайр, который забивает свой гол. 5-0. Симон Киайр. А кому здесь отдать? Я, я не знаю, кому здесь отдать. Хотя я вижу здесь Гнабри. Гнабри. Гнабри вот такая. Гнабрих и трик Шедевральный гол он забивает, соперник, до свидания, просто иди отсюда Музыкин видит здесь Сержа Гнабри Гнабри, забивать здесь еще один Ну не забьет Гнабри, так забьет Рафаэляо. У 7-0 счет Ну и на этом, в принципе, подходит к концу этот матч Наверное, в принципе, одного матча хватит, чтобы посмотреть на Сержа Гнабри и на моего, и на Сержа Гнабри соперника Забивает он все-таки Матч на этом заканчивается Счет 7-1 Гнабри 8 ударов и оформляет Хет-трик, но Так как этот выпуск посвящен В принципе Сержу Гнабри Могу сказать про него следующее, игрок хороший, с охотником резвый, бегает хорошо, удар у него поставленный, хороший, хитрик в матче он оформил, причем голы были за пределы штрафной, и левой ногой он пробивал все-таки просто 4 плюс 4 имеет он. В принципе, я сборкой доволен, всем рекомендую его собрать. Еще раз повторюсь, сборка недорогая, за 83 рейтинг собрать его можно. Вот, давайте посмотрим мы на его статистику. Сыграл я за него 6 матчей, из них, конечно, 3 или 4 было отыграно в, в товарищеских матчах, но так, по сути, полных матчей за него я сыграл один. В принципе, игрок хороший, я за него еще поиграю. Ролик не хочу сильно затягивать, потому что это уже... Третье видео, которое я записываю за сегодняшний день, а записываю я его 9 числа в пятницу. Ну а так, в принципе, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Новости по Фифе. Там же вы сможете одними из самых первых узнавать о выходе моих новых видеороликов. Также подписывайтесь на мой YouTube канал ставьте лайки, комментируйте. Ну и всем удачи, всем пока.